здравствуйте подписчики моего канала сегодня 25 сентября воскресенье вот у меня еще тут в тепличке растут тыквы арбузы баклажаны вовсю Сердце, помидоры уже все Кончились ну вот С арбузиками В этом году конечно я немножко Поздновато Посадил Пока они там вышли Пока туды-сюды Короче Недели на две я опоздал а топ как раз бы вот это все дело бы успел бы вызреть да и погода была паршивая жарище то жарище то холодище то дождище короче погода нелетная так это у меня лимончик растет Ну а вот вторая тепличка. Здесь все еще спеешь. Правда от холода уже портится все. Вот две дыньки. Одна сгнила, вовремя не убрал. Вот жду вторую. Когда сгниет. Плохо, конечно, по выходным приезжать только. Но что поделаешь.